Всем привет! В общем, пару месяцев назад понял, что у меня в данный момент есть определенный спектр задач неких, и для них мне нужен мини-трактор. Вот. Год назад, где-то даже почти два года назад, я все порывался сделать, что-то типа такого маленького электровозика, чтобы перетяскивать тяжести, да? но тогда эта вся идея заглохла, и смысла в этом особо не было, больше это было таким порывом, <смех> ну, не более чем порывом. А сейчас стоит острая необходимость в каких-то земельных работах, в тоскании тяжестей, ну, в общем, во всем таком. В общем, я понял, что мне нужен мини-трактор. Но опять же, купить трактор можно, но он относительно дорогой, и у меня таких денег нет. И во-вторых, мне нужно, чтобы этот трактор назовем его так, мог работать внутри зданий. Значит, соответственно, он должен быть маленьким. Ну, в общем, постепенно как-то обдумывая эту идею, я пришел к тому, что мне нужен не совсем трактор, а строительный робот. Такие, конечно, в продаже есть, но они, опять же, очень дорогие. И плюс ко всему они относительно большие по размерам, мне они не подходят. Мне нужно, чтобы мой робот мог работать внутри практически любых помещений. Ну и, соответственно, я решил попробовать собрать его самостоятельно. Но кидаться сломя голову я в этом деле не особо хочу сейчас, потому что все запчасти и узла относительно дорогие, сложные, и, в общем, нужно к этому подойти так вот с холодной, с холодной головой. Сначала посмотреть, как все оно будет работать на каком-то конкретном узле, да? а потом уже потихоньку-потихоньку увеличивать так скажем, потенциал. Да? Пока я собирал свою машину, вот эту бедную электрическую, электромобиль, у меня накопилось определенное количество деталей, и среди этих деталей у меня оказалось два трехвазных двигателя на 2,2 кВт оба, но один на 3000 оборотов, второй на 1500 оборотов. И плюс ко всему, тот двигатель, который на 1500 оборотов, прекрасно стыкуется с червячным редуктором, который стоял в моем последнем электромобиле в качестве заднего моста. Я подумал и решил, в общем, редуктор этот и два электродвигателя оба трехвазных отвести за город, где, соответственно, эти роботы будут использоваться, там их погонять, проверить сами двигатели, проверить трехвазную сеть свою, а потом уже вернувшись в Москву, посидеть, посчитать, сделать какие-то выводы и определиться с конкретными запчастями, которые я хочу взять на робота. То есть, чтобы это все было с таким научным обоснованием, назовем это так. В общем и целом, весь этот тест занял у меня, ну, скажем так, два дня, затронул два дня. Первый день я оба электродвигателя разобрал, потому что они относительно тяжелые, я не хотел их, ну, тащить целиком в машину, спины рвать, они по 20 с чем-то килограмм неудобные. И во второй день я, когда мы привезли их, уже собрал на месте, подключал и тестировал. В общем, хватит этого многословного выступления. Сейчас покажу, как все было. И по ходу дела я буду просто какие-то комментарии давать, чтобы было понятнее. Итак, начинаем. Это первый день, вечер. Я разбираю двигатели перед тем, как поехать за город. Разбираю сейчас вот этот двигатель 2-2 киловатта 2850 оборотов. Он вроде как стоял на каком-то то ли цеклевочном станке. Типа для обработки паркета. Видно, вот он весь какой-то пыли или в грязи. Так особо вымыть и не смог его. В общем, я эту штуку уже заметил, когда купил, но как-то особо не придал значения, а сейчас напрягся. Значит, вот его ротор, видно, что со стороны, где выходит вал, он если вот такой вот какой-то сажи. Чем гарри, он не пахнет. Он... Тут только запах такой вот, ну, смазки от подшипника, короче. Это реально как вот какая-то сажа. Вот. Видно, что-то сарапки. Вот. И вот статор. Что внутри у него. Вот. Но при всем при этом... Как бы гарью не пахнет. Как бы, ну, обмотки... Не видно, что сверху то как-то припорошено вот этой грязью, да. Так вот, например, медь. Вот она и есть медь. как бы Нормально, заблокированная все. Но при этом вот в одном месте я видел, вот, тут нитки вот эти вот, как будто порваны. Еще не знаю, что это такое. Немножко напряжно, конечно. Может это просто пыль горела в нем. Не знаю. Но пахнет это все вот. Ну реально, даже не сажей, а вот руки, да, а просто как с маской пахнут. И сейчас померил сопротивление обмоток. Вот они соединены, я так помню, это треугольник схемы не треугольник а звезда значит и получается между вот эти вот этой общей шиной и вот этим вот контактом у нас идет 6 ом сопротивление а между шиной и вот этими двумя ну как между шиной этим между шиной этим по 4,3 Ома. 4,3 то я не знаю вообще Нормально ли такая разница? Меня немножко это напрягает. Сейчас буду гуглить по модели движка, какие у него должны быть сопротивления. Потому что даже включать-то нельзя. Заметил такой момент. Реально, как будто что-то внутрь попало. И как будто терло. Непонятно, короче. Видимо, оно и горело как раз. Что-то, видимо, тут или подшипник улетел, оно кренить начала начало. Не знаю. В общем, будем разбираться. Так, вот. Второй двигатель. Тоже 2,2 кВт. У него обломанный фланец. И он на сколько? На полторы тысячи оборотов. 1420. Вот он. Вот. Значит, померил. У него, во-первых, три вывода, на том было шесть. Вот. И у него все сопротивления четко по 7 Ом. Вот. Четко 7 и 0 в любой комбинации из трех проводов. Тут вот. Тот маленький, видать, реально подгорел. Так. вот Вскрыл тот двигатель, который низкооборотистый. Видно, что внутри все чистенькое, все гладенькое, подшипнички легко ходят. В общем, с тем с маленьким, видимо, реально беда. Вот. С этим все нормально. Вот. В общем, сейчас разберу все, чтобы завтра машину легче было кинуть. Можно было, конечно, вдвоем и так, но более тяжелый и колячится спускаться неохота. Ну сейчас разберу, покажу этот. Ну вот, собственно, вал более тяговитого двигателя. Все чистенько. Обмоточки все чистенькие. Все ровненько. Гладкое вообще как с завода. Вот. В общем, в принципе, мне для работы в основном вот этот как раз будет нужен. Вот. Он стыкуется как раз вот этим редуктором, который стоял у меня тогда на машине, червячный на роботе для, для этого двигателя, с, с тем редуктором тоже работа будет. Единственное, что вот этого, как я уже сказал, флайнс отломанный, четвертушка. Вот. Посмотрим, может, либо просто флайнс новый куплю, либо подварю как-то аргоном. Не знаю, но мне кажется, проще и дешевле просто купить флайнс готовый и все. Так что вот такие вот дела. Ладно, сейчас уже поздний вечер, завтра утром ехать, проверять все это, посмотрим, что будет. Двигатель я разбирал уже поздним вечером, практически ночью. Особой сил на поиске в интернете информации о двигателях у меня не было. Беглый поиск дал только примерные цифры, там вылезали какие-то паспорта и данные на другие двигатели. Ну, такого же класса, только у других производителей. Сопротивление обмоток плюс-минус такое же должно быть, как получилось у меня. Но то, что одна обмотка отличается от двух других на маленьком высокообороте, меня это, конечно, напрягает. Вот. Но по итогу я решил, что будет, что будет, поехать и разобраться на месте. Так, ну, в общем, приехали. Так, ну, в общем, все, сейчас будем подключаться. Сначала только движки собрать надо, иначе по частям все лежат и подключаться к трем фазам. Вот этот автомат идет 25 амперка. К одному из них цепляться будем. Взял с собой аппаратик. Токовые клещи. Померим ток как раз. Вот. Ну что, ладно, сейчас буду собирать движки, тогда как соберу. Продолжим. Собрал моторы. Это тот, который низкооборотистый. На 1500. Тот-то на 2,2. Или сколько? 2,2 800 он. Это 1400 оборотов. Вот он, 1480. 1480. Ну, 1500. Так. это крышечка от него. Так, вот крышечка. Сейчас я, короче, кабель и цепану. И будем пробовать его пускать. Надеюсь, ничего не развалится. Потому что я его в работе ни разу не, не испытывал. Вот этот, который маленький на 2.2, который подгоревший. В общем, его. Его, короче, после этого. Сейчас сначала запустим. Помощник, который. Проверим его в работе. Потом с маленьким играться будем. Если он нормально уже, тогда оба вместе. И вот этот двигатель, он прекрасно цепуется с вот этим редуктором. С моим который на электромобиле стоял чем я их сегодня состыкую и посмотрю ну, вообще в принципе как оно по работе по нагреву если все, все нормально оставлю его работать может минут там на 15 на 20 без нагрузки конечно но нагрузку к сожалению дать нечем так в общем подключился Это пока тут к мотору провод вот так первый попавшийся треушильный, треушильный кабель Подключил. Тут полтора квадрата сечения. Движок на звезду соединен. Вот. Сейчас друг подойдет, снимет, потому что мне с камеры туда весть еще подключаться как-то неудобно. Оставил вот эти свободные кончики. Сюда будем токовыми крещами цепляться. Смотреть ток потребления. Вот. Сейчас крышечку эту закроем. все подключил. Все подтянул. Так, ну поехали. Так, я подключил движок к щитку. Вот, Надеюсь, что сейчас не здесь данет. Сработала защита. а что? Это может быть. Так, значит у него. Это надо видосик обязательно. Так, сработало. Сработали УЗОшки. Снимать? ты снимаешь? Да. Пару слов о том, почему у меня сработала защита. В принципе, этот щиток, который стоит у меня, он рассчитан на напряжение 220 вольт. То есть у меня вход идет на три фазы, но каждая фаза идет со своим нулем, и на выходе у меня получается 220 вольт на такие вот ну, обычные потребители, да. А я, получается, взял от каждого УЗО по фазе. А ноль не подключил, так как двигатель соединен звездой. У него обмотки соединены внутри, в одной средней точке. А УЗОшка работает по такому принципу, что ну, в нее входят два провода и выходит два провода. Если разница токов между этими проводами превышает его предел, то УЗОшка отру... отрубается. И ст... Понятное дело, что в фазном проводе у меня шли токи там, ампер по 10 при запуске двигателя даже больше, а в нулевом проводе ток был нулевой, поскольку нулевой кабель, он не подключается к двигателю. И УЗОшка это все прекрасно понимала, и поэтому УЗОшка думала, что где-то кого-то бьет током, и срабатывала. В общем, все это вылечилось э, тем, что один автомат, вот этот пакетный, трехфазный, я пустил проводом в обход УЗО. То есть перед УЗО воткнул треужинный кабель и ну не кабель а перемычки и уже спокойно от этого все подключалось двигатель работал значит первый тест двигателя к сожалению не попал на кадр потому что все это делалось самотохе, уже с фонариком стемнело на улице и соответственно, я решил все уже соединить с редуктором и уже в сборе протестить вот как это было потестил я немножко за кадром все 380 работает Значит, один в 10 получается у нас 140 оборотов в минуту на выходу. на работу тоже минут 5, но редуктор еле-еле тепленький лежок вообще холодный вот ну, тут звездой по поводу тока рабочий ток тут идет около 3-3,5 ампера а пусковой я вот потестировал несколько раз доходил до 10 где-то 10-12 ампер но под нагрузкой, я думаю, он будет повыше что мы имеем по итогу трехфазная сеть у меня прекрасно работает вот вылез такой косяк в щитке, который благополучно устранился то есть это вот лишний повод был устроить тест, да? Вот. Ну, это мой небольшой недочет, не учел я это, когда проектировался щиток. Такой недосмотр мой, да? Вот, значит, маленький трехфазный двигатель, который... Ну, как маленький, который на 3000 оборотов, он меньше по размеру. По размеру просто, поэтому я его называю маленьким. Я в тот день подключать уже не стал, по одной простой причине. У меня, касаемо его, есть подозрение, то, что все-таки он... Ну или будет коротить, или где-то что-то задымиться, А мы уже собирались как бы уезжать спустя короткое время после этого теста. И я решил лишний раз не рисковать и затестить это все ну, в следующий раз. На данный момент я еще его не потестил. Ну, как будет тест, сразу поделюсь результатами. В принципе, мощности трехфазной сети моей должно хватить для подключения нескольких электродвигателей. И я думаю, что все-таки робота собрать у меня получится. Нужно, конечно, еще провести несколько тестов. Вот. Одновременно включение электродвигателей. Но, опять же, при условии, что маленький трехфазник все-таки запустится. Возможно, еще какие-нибудь комбинации придумать. И очень хотелось бы проверить мотор-редуктор уже под нагрузкой. Но это уже будет дальше. А на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. Пока.